Итак, мои друзья, я приветствую вас на канале Грядущий Русский Царь Михаил. Сегодня мы расскажем вам о том, почему вам надо подписаться на данный канал и пригласить сюда ваших друзей. Мы приготовили для вас целую тему, которая поможет вам Стать более счастливыми на этой земле, не совершать тех ошибок, которые вы совершали, которые помогут вам пересмотреть вашу жизнь и стать счастливыми людьми нашел один четко щетка да мсередванские русский царь делаем деньги <laughs> что там у нас нука расскажем мы о славе божьей сегодня в студии нашей он для вашей же пользы да All <laughs> Я пришел на землю, чтобы вам сказать, что нас налюбили, любитый мать, я пришел на землю. Ян, вот аккордеон. Это мне так удобно. Просто те, кто смотрит и играют, умеют играть, смеялись. Сейчас только что смеялись на пассивных. У меня свой свой этот, блядь. Своя игра. Ну давай, давай. Смотри. Вот левая басы. Какие? левая Да, они сделаны так. Какие вы, ну, я написал. Не, ну, не спеши послушать то, что я говорю, поймешь. Они сделаны так, чтобы твоим пальцем было удобно найти правильное Да. Вот здесь есть один с дырочкой, там у тебя тоже такой есть найди. Его. Да. И? Вот так вот два пальца поставь так, чтобы ты да. средний был на дырочке. Второй вот так вот рядом и средний да. на дырочке. И теперь два их поочередно нажимай. Подписывайтесь на это все дерьмо. Да, на это дерьмо все подписывать. Да, мы каждый день делаем Тут, деньги. Тут так. его много, да, деньги делаем. Деньги. Все хорошо. Да. То есть, как бы, все. Чтобы Что самому не быть дерьмом, подпишись на наше. Да. И до встречи в новых видосах. С вами были МС Редванский и... Русский царь Михаил Троицкий. Да. До встречи, ребята.